Ой, мне нравится. Тут птички поют, там лягушки квакают. Друзья, всем привет! Если у вас есть вопрос, какой земельный участок в Сочи можно купить до 5 миллионов, то это видео для вас. Я сейчас с людьми на показе. Мы смотрим земельные участки до 5 миллионов. Нахожусь сейчас в районе Мацеста, село Прогресс. Место тупиковое. Там за холмом маленький ручеек. Ну, соответственно, все утопает зелени. Вот есть соседи. Есть град план, То есть с документами абсолютный порядок. Первый участок он с такой, скажем, дачей. Вот она, дача. Кто ищет дачу в Сочи? До 5 миллионов. Вот граница. Вот там сетка рябится, проходит. Вот. Вот она тут вот проходит, проходит. То есть участок, смотрите, практически ровный. Ну, реально. Вот он, правильная форма. Точнее, здесь два участка. Два смежных участка. То есть вот первый с таким видом. И второй участок, он чуть левее, такой же правильной формы, только без строения. Вот здесь проходит граница. Потом небольшой овражек. И второй участок тоже правильной формы, тоже с видом на горы. Ну, то есть вот свет вода скважина соответственно септик ну смотрите прикольное же местечко слышите там лягушки там птички классно а что здесь наверное рыбу можно половить, да? Здесь не не еще а, то есть вот такое такое такое окружение здесь еще рядом есть две базы отдыха и дом бабушкина хата бабушкина хата это Дом-музей. Ты радуешься или злишься? Я чуть не могу понять. Все-таки решил взлететь на коптере. Уж больно мне понравились эти два земельных участка. Мацесте, повторюсь, они смежные, опять соток, стоимость одного 4 500 и другого 4 500, то есть можно взять под объединение, да? Значит, автобусная остановка, тут несколько минут пешком, там же магазин, рядом две базы отдыха, потом есть дом-музей старинных вещей, рядом есть угодья одного очень известного человека, асфальтированная дорога прямо к участку ведет, потом есть типа кемпинга, где можно поиграть большой теннис, в общем, ну, место такое, реально, как бы, ну, для такой тихой, размеренной, спокойной, уютной жизни в живописном районе Мацеста. Ну, и поскольку обзор у меня такой спонтанный, поэтому максимум информации дам заинтересованным людям. Сразу хочу сказать, что до участка ведет асфальтированная дорога, автобусная остановка, автобусная остановка метров 500, Да. Где-то 500-700 метров, там же ближайший продуктовый магазин. В общем, до центра Сочи, ну сколько тут? Минут 25, наверное, ехать. Итак, два участка смежных по 5 соток. Цена 4,5 миллиона.